Смотрите скоро! Долгожданное продолжение культового фильма 2021 года! Самый грязный, скандальный и мозговзрывающий фильм года! 246% трэш! Майор Дрон и Чумной Доктор 2! Майор Дрон вернулся, чтобы поймать сбежавшего из психушки Пивонерка. Но все окажется намного запутаннее, чем вы бы могли себе представить! Майор Дрон и Чумной Доктор 2! В ролях! в роли майора Дрона! Гуцлов в роли Пиванеска, Сергей А в роли вообще всего подряд, но главная роль это главная роль, и Николай Еревин в роли помощника, а также культовый актер Дита Луциана в роли Бородача и, конечно же, куча случайных приглашенных людей, Майор Дрон и Чумной Доктор 2. Еще больше безумия, еще больше бреда, еще больше подорванных пуканов в фандоме Чумных Докторов России, главная премьера 2022 года по программе импортозамещения фильмов, Майор Дрон и Чумной Доктор 2. Смотрите в 2022 году, если доживете до премьеры, только в сети интернет.